Привет друзья, добро пожаловать на канал Старлагерь, в этом видео еще одна подборка интересных фактов и моментов из серии Готика, но в этот раз я включу некоторую интересную информацию, которую прислали подписчики, за что им отдельное спасибо, если вы тоже замечали что-то интересное, то welcome в комментарии, может быть важна вообще любая информация, но естественно по Готике. Первый интересный момент прислал Брос с ником, который я не смог найти, вероятно потому что он удалил комментарий. Но это не так важно, потому что я уже успел прочитать информацию. И та самая информация касается Торы, которая появляется в Готике Сиквел. Тора это амазонка-воительница, которая появляется в неизданном дополнении Готики 1. Она первой встречает безымянного старого лагеря и сразу дает понять, что тому ничего не светит. Эй, откуда ты такой взялся, а? Я спустился с гор. Но не спешите расстраиваться, потому что здесь есть интересные моменты. У Торы длинные рыжие волосы, и она является чемпионом арены в старом лагере. Скорее всего, она разведчица короля Робара II, потому что может отвести Безымянного на аудиенцию королю. Интересный факт – Тора имеет анимацию волос. Возможно, единственную во всей саге готики. Но девушку, похожую на Тору, можно найти и во второй части игры. Для этого придется зайти в бордель красных фонарей в городе Харинес. Я хочу развлечься. Отлично. Ты долго не забудешь следующие несколько часов твоей жизни. Иди наверх с Надей. Скажи... Удачи! В ролике девушка больше похожа не на Надю, а на Тору. В первую очередь выделяются длинные рыжие волосы, но и лицо тоже в целом похоже. Однако этот ролик, как и многие другие, скорее всего перекочевал из готики сиквелл. Ну а поскольку Готика сиквел так и не вышла, мы потеряли очень многое. Следующий интересный момент касается немецкой музыкальной группы, которая появляется во второй главе первой части игры. Концерт группы вырезан из многих локализаций. Он есть только в немецкой версии и русской версии от Русобитам. И все дело, конечно же, в деньгах. Компания запросила слишком много всего-то за одну песню. И даже сейчас, вставляя музыку в ролик на YouTube, можно получить страйк за нарушение авторских прав. Несмотря на то, что этот контент вырезали во многих локализациях, умельцы нашли способ восстановить концерт. Поэтому в будущем он появился во многих мод-версиях. Но не во всех версиях есть интересный момент. Интересный момент связан с тем, что группа в третьей главе должна уезжать. И если Грима спросить, куда делась группа, то он скажет, что они уехали. Из-за барьера? Где Иннастрема? Они уехали. Я думаю, Жаль. Еще... я уже привык да, проводить вечера давай, перед сценой. Иисус. С выступлением Неписи также есть еще один интересный момент. Все дело в том, что стоят они в определенном порядке, поэтому, занимая их места, можно активировать ту или иную анимацию. В готике существует теория о том, что спящий перешел в форму Дракона Нежити. И на это указывают некоторые интересные факты. Например, запись о том, что храм Эрдорат очень похож на храм спящего. Также есть диалог с драконом, который утверждает, что Безымян его уже знает. Так же, как твоя судьба, проповедовать веру выноса, маг огня. Разве ты не ощущаешь связь, которая соединяет нас? Да, ты знаешь, кто я. Нет, этого не может быть. Ксардас всегда говорил... Кроме того, дракон рассказывает, что оставляет послание, которое указывает на его присутствие на острове. А послание – это те самые ищущие, которые безумили после изгнания спящего. Разве я не послал к тебе ищущих, чтобы навести тебя на мой след? Разве я не оставлял знаки о моем присутствии, столь явные, что ты не мог не заметить их? Разве одержимые из твоего племени были недостаточной причиной для тебя, чтобы искать силу, управляющую ими. Но здесь есть еще одна интересная отсылка. Влияние спящего на жителей болотного лагеря было настолько сильным, что многие поехали головой, а некоторые просто испытывали головные боли, например наш друг Лестер. После того, как спящий был повержен, все братство как будто сошло с ума. Без своего хозяина они стали напоминать пустые оболочки. А ты? Что насчет тебя? Со мной тоже не все было ладно. У меня были кошмары и даже галлюцинации. Но когда в моей голове более-менее прояснилось, я побежал оттуда. Он начинает испытывать головные боли сразу после того, как их знали спящего. И рассказывает нам об этом прямо под башней Сардоса. Однако, после того, как вы убиваете дракона-нежить, Лестер говорит о том, что его головные боли прошли. Похоже, мои головные боли ушли. Как тебе удалось это? Я уничтожил врага. Он, должно быть, был очень силен. То есть в Драконе Нежити все таки была какая-то сила от Спящего. «Как же Спящий мог вернуться в мир людей?» – спросите вы. Ответ кроется в событиях, которые происходят после падения Барьера, а именно в неизданном дополнении Готика Сиквел. Все дело в том, что после взрыва Барьера ослабились магические структуры, через которые могли проникать демоны. Возможно, и Спящий проник также. Многие знают, что Ищущие – это бывшие сектанты Болотного Братства, просто потому что их можно раздеть, и они будут точь-в-точь, -точь, как обезумевшие стражи в Храме Спящего». Однако узнать, что ищущие – это бывшие участники Болотного Братства, могут только магия огня, и по этому поводу есть диалог. Выяснил что-нибудь новое об ищущих? Да, теперь я знаю, кем или чем эти ищущие являются в действительности. Выкладывай. Когда-то они были людьми, как ты или я. Они сделали трагическую ошибку, посвятив себя нечистой магии очень сильного архидемона. Под влиянием этого архидемона, а также очень сильных наркотиков, Единственной целью их существования стало служение ему. И со временем от их былой сущности осталось лишь тень. У меня есть догадка. Это все похоже на братство Спящего. Я знаю этих парней. Кроме того, защиту от одержимости тоже могут получить только маги огня. Одну из частей интересных фактов про готику я уже рассказывал. Если забрать меч у Гамеза, то ему это сильно не понравится. И он полезет в раку, чтобы забрать его. У тебя мое оружие. времена, когда Похоже, стоит переломать не тебе пальцы. Его... Однако это касается многих именных персонажей, у которых есть именные мечи. Например, горн тоже сильно расстроится, если забрать его топор. Я сосчитаю до трех и ты отдашь мне мое оружие. Я предупредил тебя! Дотронешься до моих вещей, и будет худо. Я не хочу в это ввязываться. Люди... Это послужит ему уроком. В следующий раз я убью тебя. Не... Во второй части игры есть скрытая пасхалка, о которой многие знают. Пасхалка связана с уплыванием за горизонт. То есть, если все время плыть за горизонт, то появляется надпись «За вами наблюдает". И в какой-то момент появляется ролик, где вас съедает большая рыба. Если пытаться уплыть со включенным Марвином, то в этом случае игра издевательски пишет: "Плыви к своей мамочке". Ну и, конечно, забавнее все это смотрится, если герой пытается уплыть с острова Ярдарат. В Яркиндаре это тоже срабатывает, но бежать там нет кого. В этом видео с интересными моментами все, но не все вообще по этой теме. Поэтому, если вам интересна эта игра, подписывайтесь на канал, оставляйте свои интересные моменты и факты в комментариях и welcome в группу в Discord и ВКонтакте. Ссылки в описании.